Доброй ночи, уважаемые слушатели. С вами команда Продвижение Плюс. Мы продолжаем серию обучающих видео. Опять мы научимся делать сайты на Викс. Почему мы это делаем? Ну, я в частности, почему это делаю? Потому что вот у меня есть такой сайт. Он сделан на платформе FlexBem.com. Ну, это не сайт, это лендинг, так скажем, страничка, да? Вот, Довольно-таки симпатичная страничка. Здесь можно картинку поставить, написать текст, есть форум связи. А, также можно сделать тут ссылки, поставить всю информацию о себе, написать. Рассказать с картинками, для кого это школа. В общем, все сделать для себя. Вот, это большой плюс, что это такой страничка довольно-таки такая несложная. То есть здесь человек может быстро посмотреть и получить всю информацию. Но это дорогая, дорогая страничка, дорогое удовольствие. 750 рублей в месяц надо платить. А, ну, естественно, собственным а, доменом надо покупать, покупать. Или там в подарок домен дает, но не суть. А суть в том, что ежемесячно надо платить 750 рублей. Поэтому а, вот эта страничка будет еще дней 8, наверное, или 7. А, может быть, я ее и оставлю, если на, найду 750 рублей, но на а я решил сделать сайт, как всегда, на Викс, Тоже по этой же теме. Вот, выбрал, зашел на Викс, Там я уже зарегистрирован. Если вы зайдете, вы тоже можете зарегистрироваться. И делать сайты свои. Вот, и тут все просто для любого человека. Да, мы можем сделать. Нажимаем «Редактировать текст». У нас школа называется «Ёж» значит мы редактировать текст мы так и пишем девушку вот эту фото можно заменить заменяем фото загружаем фото со своего компьютера ну конечно когда мы делаем сайт какой то на нашу тему да у нас э, должна уже быть подготовлена папка со всеми э, видео э, или фотографиями и может быть даже и текстами чтобы долго э, не сидеть да заранее все подготовить а потом можно только заменять вот, и поэтому мы здесь ищем нашу папку, изучаем русский. И вот у нас здесь фотографии, которые... Которые подходят. Вот ежик, например. Загружаем сюда ежика. Это такой логотип, можно сказать, ежик. Вот этот ёжик, мы его выбираем, нажимаем «Выбрать фото», и вот ёж у нас все шансы на успех. Это мы тоже редактируем, потому что тут у нас мы пишем «Курсы» русского языка с нуля для начинайщик и продолжающих но сам у нас конечно для начинающих здесь мы можем изменить а, размер шрифта сделать вот такой шрифт поменьше немножко цвет можем изменить да, допустим на такой Вот, еще здесь. Так как это у нас школа, ну, конечно, она для всех на народов, да, для всех стран. Но мы напишем вот так. Мактаб Рус Теле. Это в основном понимают э, народы тюркские. Вот это. Мактаб это школа. Теле это язык. Лители. Вот. Здесь же мы можем сделать анимацию. Например, какую-нибудь вот такую. Вот. Текст тут у нас тоже мы заменяем. и пишем видео уроки видео уроки общение чате чате общение в чате и по и по skype да например по skype Здесь можно сделать значок скайпа. Вот это все дело немножко пониже. Сделать вот сюда, да. Добавить. И мы, что мы можем добавить? Соцсети. Контакты. Скайпа у нас в контактах Мы его ищем Вот он Значок скайпа Добавляем логин настройки делаем большой значок делаем курс у нас не интенсивный поэтому пишем запишитесь на «Пишитесь на нашу группу ВКонтакте». да? И группу ВКонтакте мы можем сделать, что можем? Так выделить текст, поставить ссылку, веб-адрес, да? А наша группа ВКонтакте – это... группа вот она непосредственно ссылку мы ставим здесь можем значок группы поставить также телефон, заменяем телефон, пишем, спять пятнадцать. Ну, в общем, вот более-менее, более что у нас получилось, да. Это, конечно, не идеально, но публикуем, может быть, да, название мы придумаем. Придумаем, а, например, теле -те Рус теле. А, да. Рус теле. Сохраняем таким <coughs> таким образом. Готово. Так. вот, он наш даже сайт опубликован, а еще даже и не сделан. Но это ничего страшного, потому что его еще долго-долго никто не увидит. Ну, как долго? Ну, может быть, в месяца 3-4. Поэтому, м -м, во всяком случае, продвигать мы его не будем, потому что мы еще ничего не сделали, а потом будем продвигать. Здесь изменим что-нибудь. Что может быть название. Надо немножко наоборот сделать. Сначала вот так сделать. А потом сделать вот так вот. Да и посмотрим, что у нас получилось. Вот эту шапку мы сделали, да, опубликовали. Опубликовали. Вот, и теперь можно делать, я сейчас долго не буду, конечно, все это делать, а потом покажу вам следующие уже а, этапы. Вот, здесь все то же самое. Здесь тексты подготовить, и все странички эти вот вы можете видеть да шаблон главная страничка тут все написать всю свою информацию тут переделать и в общем будет такой сайт фон можно переделать хотя здесь да, довольно такой неплохой фон тетрадки да Делать какой-нибудь... Ой, нет. Вот, изменить фон страницы. Ну, для Еша, наверное, что-нибудь такое. Видео. Можно и видео. В принципе, нет. Видео, наверное, мы не будем добавлять. Цвет фото. Фото, опять же. Свои фото можно подборку сюда загружать, да? Разные. Для разных сайтов. Здесь у меня подборка. Сделаем. Или можно фото использовать, которые здесь есть. Собаки. Вот, в общем-то, для ежа примерно здесь он и, и живет, наверное. Вот. Посмотрим, что у нас получилось. Вот, еж этот у нас тут, собственно говоря, и В таком лесном массиве бегает. Или можно какую-нибудь другую поставить. Вот. Ну, на этом начало как бы обучения. Я думаю, вы уже все поняли. А дальше, в принципе, все то же самое. Зависит только от вашего а, выбора да, дизайнера разнообразного. Тут все просто делается. Потом вы можете добавить еще что-нибудь что другие. Какие-нибудь функции. Здесь опять же все это есть. Вот опубликуем. Вот, и на следующих уроках продолжим. Вот, всем спасибо. А с вами была команда продвижения плюс. До новых встреч.